Приветствую Лос-Анджелеса. Продолжаем передачу. Сейчас я буду говорить о том, что каким образом я делаю тесты или же прогнозы и анализы, которые намного превышают по эффективности госпитальные и больничные тесты очень все просто значит все эти тесты я почерпнул э, вне рамках мединститута то есть это альтернативная медицина уже я трижды кончал э, колледжи по натуральной медицине в разных штатах Аризона Айдаха и Невада естественно каждое учение имеет ну как бы свое направление, более или менее. И поэтому я как бы сравниваю то, что я получил за это время. Значит, делаю тест по, первое, тест по а, цвета, цветовой тест. Этот тест пришел из Германии еще давно, во время войны. Этот тест дает возможность определить уровень патологии человека. На каком уровне находится его патология. Вот видите, тоже цвета. И я уже знаю, каждый цвет это имеется область, на которой расположены те или иные органы и системы. Значит, допустим, если я делаю тест на эндокринную систему, значит, я пользуюсь цветным тестом. Значит, вы выбираете три цвета. И, как обычно, больные притягивает тот цвет, который ему не хватает по вибрации. Это уже как бы подсознательно. Я говорю, не надо думать. Просто выберите три ваших цветов, которые вам больше всего нравятся. Вот она выбирает, значит, голубой, красный, розовый. Вот. Потом я начинаю проверять. Насколько это точно слабость то, что она выбрала. Значит, когда человек выбирает цвет, есть две интерпретации. Одна физиологическая, то есть поражение органов и систем, а вторая это психологическая. И то, и другое важно, и то и другое одно дополняет другое Второй тест, который я делаю, это тесты по чакрам. Видите, да? вот эти чакры, видите, каждая чакра, это есть проект, <смех> или же энергетический центр, который проектируется, вот <смех> чакры, видите, да, <смех> 8, вот эти центры, и каждый центр, каждый центр, это есть а, проекция на какой-то Э, вот это, это и есть проекция энергетическая на эндокринную систему. Значит, эндокринная система будет зависеть от того, как энергия проходит через эти воронки. Чакры это как центры воронки, через которые проходит энергия космическая. Она состоит из солнечной э, лунной энергии, солнечной энергии и земной энергии. Вот эта энергия, она начинает проходить и стимулирует все вот эти железы внутренней секции, от которых зависит выработка гормонов. И это очень важно. Если человек это не понимает и не знает, ему будет очень тяжело восстановить эндокринную систему. Так вот, я говорю, Пожалуйста, выберите опять-таки три различных... Это уже фигуры. Выбирается фигура. Вот видите, вот этот центр, вот этот, да? Вот это соответствует всему желудочно кишечному тракту. Значит, здесь находится печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желудок и солнечные сплетения. Значит, если он выбрал вот этот центр... Значит, все эти органы и системы ослаблены, а он этого не знал. Эти ослабленные органы могут длиться десятки лет, но тесты госпитальные ничего не показывают. И человек теряет бдительность. Он идет к врачам, они говорят, все нормально, все окей. Человек, страдает 20 лет уже гипофункции щитовидной железы, они говорят, все окей. А потом, когда уже опухоль выйдет, тогда будет уже не окей. Ок, но это уже запущенный случай. Значит, прелесть этой терапии заключается в том, диагностики, диагностике, что мы своевременно выявляем задолго до клинических, ортодоксальных тестов. Вот возьмите к примеру, если человек показывает, вот это. Видите, да? Это пятая чакра. Это проекция горла. За всю мою жизнь в Америке я практически никогда не ошибался. Если он выбрал вот эту вот эту чакру, вот этот рисунок, считается у него ослабленная щитовидная железа. Какие бы тесты, а ему там не говорили, вот, Далее, я подтверждаю, так ли это или нет. Значит, одно должно подтверждать другое. И обязательно клинические признаки должны быть. То слабость, выпадение волос, плохая память, холодные руки и так далее. То есть, подтверждение тому, что я вижу и выявляю. Если, допустим, человек выбирает цвет, вот этот Диагностика по чакрам должна подтверждать диагностику по, э, по цвету. Допустим, он выбрал вот этот цвет. Вот. Этот цвет розовый, и это проекция малого таза. Красная – это, это первая чакра, корневая чакра. Значит, э, если идут здесь бои, значит у него какие-то проблемы, женскими органами. То ли менструация, то ли может быть бездетность, то есть нарушение выработки гормонов. Яичники, матка, трубы и воспалительные процессы. Там, где слабость, там начинают развиваться вирусы, бактерии, паразиты. И иммунная система всего организма и этой части тоже занижена. Таким образом, я делаю вывод. Далее я Проверяю или на диагностику делаю. Очень просто. Значит, вот этот э, фонарик и вот эту увеличительность стекло. Некоторые делают специальный тест, то есть они фотографируют э, глаз, эту радужную оболочку, увеличивают, как это делал доктор Дженсон, профессор Дженсон, вот. А потом уже делают интерпретацию на высшем уровне. Я так делаю без увеличения, хотя многие посылают мне через интернет глаз в увеличенном разрезе, вот, чтобы была вида радужная оболочка. Это у голубоглазах, у кого зеленые глаза, это очень хорошо видно, и по глазам я тоже могу определить, какие слабые стороны, в каком состоянии находится кровь, иммунная система, нервная система, эндокринная система. Печень, почки, щитовидная железа, все там видно, кто может читать. Тест называется ирезодиагностика. Потом я делаю тест PH, мочи из юны. Жалобы, я делаю заключение. Вот. вот эта палочка натуральной медицины я помню, научился у одного директора вот, вот, все вот эти тесты, которые он делал, у него уже запущенная э, система компьютерная. Вот. И на высшем уровне получается интерпретация. Уже получается через полчаса, через час уже готовая диагностика вот, и прогноз какой -то. И он там сразу пишет, печатает, какую пищу надо есть, как себя вести, вот если нарушение гормональной системы, значит, как восстанавливать гидротерапии, специальные упражнения, йога-терапия и так далее. Вот. За короткое время я вам рассказал все, что я делаю в отношении тестов, и хочу немного похвалиться. В Санта-Барбаре я когда работал, я определил буквально за 10-15 минут то, что она потом удивлялась, у нее было шоковое состояние. Меня мучили пять лет, вот э, делали всякие тесты, это мне стоило десятки тысяч долларов. А ты мне здесь за 10-15 минут сказал то, что они сказали мне за пять лет. Вот Она так удивилась, и потом значит, мы с ней подружились. И я стал обследование делать других американцев. Вот. Значит, обследование и диагностика это одно, а лечение это, это другое. Вот одно должно как бы дополнять другое. Это будет полноценное лечение. Удачи, счастья и здоровья!